Очередная универсальная лыжа на воски с в Альпендорфе, откуда я, собственно, веду репортаж. Вот он там за моей спиной. Очередная лыжа вы сейчас вы узнаете, а для меня она так осталась загадочной. Буду выяснять, что это. Ну, потом узнаю. Опять-таки, из ваших же титров, из этого же видео узнаю. Поехали. На лыжа которая меня вот просто... Ну, я не могу сказать, меня, знаете, давно тесты не радуют и не огорчают, я просто встречаю хорошие лыжи и, как бы, да, хорошо. Встречаю плохие лыжи, тоже да, хорошо, как бы, да. Ну, хорошо, что они есть, хорошо, что они позволяют оценить э, лучше хорошие лыжи, они позволяют понять, что такое плохие лыжи, да, откалибровать свой тестометр. Вот, и я не расстраиваюсь, потому что, опять-таки, это не моя лыжа, я не купил, я ее потестил, отдал, все. И вот реально в этих лыжах, на самом деле, вот в рамках категории универсалов, несмотря на то, что сегодня была такая супер универсальная погода для универсалов и супер универсальный снег для универсалов, они полностью облажались вообще по полной программе. Просто пипец. На мой взгляд, универсалы покупаются для того, чтобы иметь возможность на... кататься по ровным трассам, но и не облажаться на как бы на разбитых трассах, на мягком снегу. То есть ну, вот у ну, типа потепления. Ну, мы же не будем терять катальные дни, мы все равно пойдем кататься. У нас есть прекрасный широкой талии универсальные лыжи, и мы такие везде проедем. Вот нихера. Вот не проедете. Значит, проблема в том, что лыжи очень жесткие, они очень быстрые, очень жесткие. В мягком снегу происходит следующая фигня. Без задавливания задника они не поманеврены. задавливая задника они проходят мимо, просто урезая кашу. Задник тоже не работает, то есть он продавливает мягкий снег и проваливается в него. Не давить на них не получается, потому что иначе лыжи едут просто по прямой. Получается, что есть только боковое проскальзывание, то есть классика стайл. То есть когда мы ложимся на, жестко на этот носок, пробрасываем задник, веером уходим, там все, это красиво. Часто меняем повороты для того, чтобы, не дай бог, нам не разогнаться, не набрать скорость. В таком варианте, да. Опять-таки мы стремимся опять обозначно разгружать эти лыжи, потому что загружать их смысла нету. Они настолько жесткие, что любая загрузка приводит только к проваливанию, взрыванию Лыжи можно только разгружать, только глиссировать и только проскальзывать. Но надо понимать, опять-таки есть другая тема Они настолько жесткие, что они лупят в ноги При боковом проскаживании по страшной силе надо очень-очень их разгружать И очень-очень-очень как-то Выбирать как-то траекторию Очень ритмично действовать В общем, опять-таки, ну это какая-то глумливая Такая тема с классика стайл Я не понимаю Смысла этих лыж, я не понимаю, зачем они нужны В таком формате, кому они нужны Вот, но вот такие есть И ничего не поделать вот, в карвинге они реально угрюмые, безвариабельные, тяжелые Единственное, что в них хорошо, они хорошо входят в поворот Легко у них нету расползания, они не разбегаются вправо-влево Вот И я вам скажу, я знаю, эти лыжи, они никогда меня не радовали Но если на жестком, они хоть как-то ехали И хоть как-то можно было сказать, что они там хоть что-то как-то, потому что было во что их продавливать, то на мягком но вообще непонятно зачем им такая талия, зачем все эти прибамбасы им нужны, которые технологически в них вложены в общем, явно не в коня корм им это вообще просто не пригодилось не пригодилось, в этих условиях а вот эти лыжи в первый раз, и они меня реально вообще расстроили очень сильно я ждал какого-то от них проблеска думал, что вот именно, наверное, в мягком они получше будут но не срослось, не случилось так бывает так вот ждешь и не случается да вот так вот да но что делать что делать такова жизнь я честно говоря еще раз скажу я очень рад я очень рад просто тому что есть вот такой результат я рад любому результату опять-таки эти лыжи не мои надеюсь и не ваши тоже и вашими не станут благодаря тому, тому что я делаю вот чтобы не пропустить следующие тесты подписывайтесь на соцсети на нас ставьте лайки следите за обновлениями пока